Вот такая картина у меня В моих угодьях, где Фотоохочусь Ну двух косуль я видел Ищут где Не все сгорело, почки Объедают, ходят Одного сигаретка видел И рогача снять не получилось Только убежали Потом поеду попробую После обеда на Вороне съезжу фотоловушки, погляжу, сплавились, не сплавились. Там вроде основной пожар был, где камеры стоят. Так что вот такие дела у нас. Теперь пробует на горелом атаковать. то я как раз ток поискать. Прям рано-рано утром мне лень было встать. Я на раза четыре будильники переставлял, потом все-таки я себя заставил. Сейчас травка зеленая быстро поднимется. соли в поисках корма. У этого прям рога здоровые, скажу. Все выгорело. Там ловушка у меня на пчел. Маленько не сгорела оказывается Как раз вот левая береза вон докуда, а там до ловушки только Дерево, на которое пчелы прям сами летят Прошлый год по моему только не прилетели У меня что-то с ними пока дружба не идет Но мы тренируемся Будут почки есть. Все, два сигаретка козлика. Пытаются искать еду. Есть он, где кусты полностью погибли, все обгорели, все почки, все, видимо самое, самое гуще событий было и так вот туда, не знаю, вот мне сейчас было видно, бугорок я переходил, километра на полтора точно вот эти кусты болото выгорело, можно что-нибудь в кустах зато искать ходить, Слиньте рога. Еще что-нибудь. Еще что-нибудь найти. Может не рога. Может даже мясо жареное, если повезет. Горело в пятницу. Сегодня воскресенье. И до этого горело. Все кустами когда у нас заросло лет наверное, с десяток назад. Одна пустыня теперь. Травы было выше колена. Теперь вот такие обзорчики. Скоро все зазеленеет. То что косуля движется. Может быть, не вся мимо уйдет. Где-то поди все равно тормознет. Идет пока вся в одно направление. Наверное, она считает, что там не сгорело, куда она движется. Эти дерева впереди еще булькают, чуфыркают. Сейчас попробую выйду, наверное, туда. Вот так вот тут. Вот козлики тоже сместились на пятачки, которые не выгорели, лежали. А там все сгорело тоже дальше. даже езде все еще шает пеньки сгорели вот так вот тот вот так вот тот что-то короче я дошел где тог теревинный должен быть, его похоже тут нет. Похоже он сгорел. Эти дерева не захотели сюда прилетать. Как бы время вот там сбоку еще атакуют. Ну там то два, то три, все разброд сидят. Может, конечно, они сюда сейчас соберутся прилетят. Сейчас я дойду до этого места, а может и уже и не соберутся. Последние два года пытался така найти и как-то они у нас либо развалились, либо у нас вообще не осталось Тетерева. Непонятно. Вон там тоже косуля Пытается куда-то бежать. Я так понимаю, не одна он а, вон еще куда-то бегут, торопятся. А, вон, походу, то белые же кто-то сидит. А, это сороки. Сороки такуют. В общем, ладно, иду я дальше. До места дойду. У фотоловушек. Короче, походу все печально. Здесь вот, вот на таком уровне деревья горели метров по четыре. Там еще должно шипче было гореть, но надежда есть. Тоже идут ищут, перед ними еще четыре штуки пробежало, вон еще догоняем. Ищут еду. Тетерев слетел, все-таки я проглядел где ток должен быть где то у них тут возле кустиков был бы ну вон он сел может еще и соберутся когда-то пустыня короче у нас тут пустыня ничего не осталось Хотя козлик где-то там ходил, а там он все еще, наверное, горит. Вот так вот. тут Козлик лежит на солнышке, греется. Или козочка, козочка вроде. Кругом все выгорело. не буду пробовать судя по размерам кто-то небольшой если даже и не один там вот на справа еще то я думаю это сигаретки может быть с козой они нас ошибка не интересуют. Ну, где сыра как бы вот не, не прям прям прям до все выгорело так поверхностно в кусты дало по кустам он еще козлик побежал то я видел вот так вот тут а еще вербочек нарвать же вербное воскресенье сегодня вроде надеялся рога найду какие нибудь хоть и нифига как будто они тоже сгорели так то с ними не везет с их находками но Сейчас шансы в разы увеличились и все равно нет зато хоть клещи может сгорели вот что самое в пожаре хорошее могло быть меня не любят. Ну, наверное, все. Мне тут до дома осталось километра два, наверно, два с половиной. Может быть, конечно, еще кого поснимаю. Ну, так, пока вот так.